Открыть локальную смету можно изменю данные главного окна. Здесь отображаются последние локальные сметы, в которые были внесены изменения. Откроем первую из списка локальную смету. Не закрывая окна локальной сметы, можно переключиться в главное окно системы. Для этого в меню окна выбираем пункт Система ПИР.